Привет! Возможно, вы не знаете, но в сентябре, в единый день голосования, в нашей области пройдет целая серия разнообразных выборов. Объявят их лишь в середине июня, и времени до дня голосования останется мало. Все понимают, что начинать предварительную агитацию нужно заранее. Именно этим сейчас и занимается Ивановская Единая Россия. Впрочем, как обычно, и здесь не обходится без откровенного жульничества. Вместо привычной всем агитации, жулики из ядра уже не в первый раз организуют так называемый «праймерис». Почему так называемые? Да потому что с настоящими внутрипартийными выборами они не имеют ничего общего. Судите сами. Выбирать потенциальных кандидатов предлагают всем. Для этого даже членам партии быть не нужно. И особенно забавно видеть голосующими представителей карманных партий, таких как партия Родина. А сам результат этих как бы выборов ни на что не влияет. Например, победительница прошлых праймериз в выборах не участвовала вовсе. Но Единая Россия не была бы Единой Россией, если бы этим все ограничивалось. Нет, у жуликов и воров покупка голосов и фальсификация выборов уже в крови. Так что по привычке они занимаются этим даже на своих собственных праймерис. Недавно один из наших сторонников увидел интересное объявление. Мы не могли упустить возможность проверить, что же за загадочную работу предлагают людям. Привет, меня зовут Алексей, и я волонтер штаба Навального в городе Иваново. Все началось с того, что я увидел у подъезда своего дома, объявление что-то вроде работа на выборах деньги сразу мне стало интересно что это за работа и я решил направиться по указанному адресу был указан адрес улица ташкентская дом 83 давайте посмотрим что это такая за работа вот как раз я приближаюсь к этому дому видим вывески работа на выборах для всех деньги сразу и тут же вывеску предварительное голосование Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А, я, а что у вас работает? Просто интересно. В третьем число проходит в мир, и мы играем в объединении. Почему? Причем вы в этот Впереди проголосовать, вы играете Зачем играете? Не играете Еще раз, а место вашего жизни. Ну, я на танке стаксандер жил. Прописки. Прописываю, там? Да-да-да-да-да. То есть мы сейчас платим 100 рублей, а после выводов еще 20. Э, ага. А за каждого приведенного вами себя человека мы платим еще 50 рублей на. Ага. Ага. 50. Это.. Сейчас, я просто э, пока интересуюсь, э, э, а сколько там голосовать надо? А сколько голосовать? Не, за кого голосовать? За кого А, то есть просто можно там прийти и за кого угодно? <свят> да, нам главное, чтобы а успешно избирать все участок, чтобы выборы прошли честно, чтобы было много народу и не успевали подкинуть людей, а еще что-то сделать. А, понятно. Ну что ж, 100 рублей сразу. 200 рублей в день голосования и 50 рублей за каждого приведенного. Неплохо. Вот примерно таким образом, пользуясь алчностью или бедностью людей, которые единороссы им организовали, жулики обеспечивают явку на свои выборы, будь то фальшивые праймерис или постановочные выборы президента. Но мы-то с вами отлично понимаем, что настоящая поддержка Единой России заканчивается вместе с деньгами на эту поддержку выделенными. Делитесь этим видео, подписывайтесь на нас в социальных сетях, Давайте вместе выводить жуликов на чистую воду.